Весна пришла в город и нужно купить шапку. Сейчас вот пойдем в щуку выбирать в Остине шапку. Хотя, в принципе, что то выбирать? Всего два вида. Зеленая и синяя. Вот. Это будет подарок самому себе на сэкономленные от сигарет денег. Вот. Не куришь. Сэкономил. Купил шапку. Как-то так. Тут уже все тает. Весна полным ходом. Вот, но надо немного утепляться. Тадайнич, горный кашкетик. Теперь можно запросто лазить по городу. А не ослепнешь и голову не застудишь.